Покупать товары и пользоваться различными услугами с большими скидками или возвращать часть средств на карту, в Красноярске начал работать новый сервис. Это крупная дисконтная система в России. На данный момент в системе более 11 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, среди которых известные федеральные сети, магазины, салоны красоты, автоцентры. И это число постоянно увеличивается. Пользователям дисконтной карты клуба предоставляется масса возможностей и предложений для экономии семейного бюджета. Партнерской картой вы можете получить гораздо больше и без ограничений. Все, что вам нужно, это вступить в клуб получить клубную дисконтную карту. Специальные предложения действуют независимо от региона и проживания. Мобильная связь, летний отдых, юридические услуги и многое другое по специальной цене для партнеров дисконтной системы. Например, при покупке путевки можно сэкономить до 10%. Теперь давайте разберемся, как это работает. Набираете по карте кафе, в котором вам предоставляется партнерская скидка 15%. Да, кстати, участники клуба также имеют возможность участвовать в совместных закупках и получать возвратные скидки во многих интернет-магазинах. Всем известно, что покупать товары в интернет-магазинах гораздо дешевле. К тому же там проходят постоянные распродажи со скидками до 90%. Но в чем же выгода в нашем случае? По карте вы получаете возвратную скидку кэшбэк до 25%. Смотрите, вот этот пуховик сейчас можно приобрести со скидкой 84%. Плюс возвратная скидка 9%. Двойная скидка двойне приятнее. Это выгодные покупки со скидками до 50% каждый день. International Авто Club. Хватит переплачивать. Тратьте деньги с умом.